Когда люди говорят, что не нужно деньги хранить в, долларах, ой, в рублях, да, я согласен, в рублях не нужно хранить. Нужно хранить в активах, создающих прибавочную стоимость. В качестве следующего слайда я вам просто хочу показать, как это работает у нас внутри России. Пятилетний промежуток, да, рынок России и США против доллара. За пятилетний промежуток времени у нас получается вот к сегодняшнему дню да, доллар у нас вырос на 15%. Российский рынок ценных бумаг в рублевом эквиваленте вырос на 74% за 5 лет, а рынок акций США вырос тоже на 75%. Но ну, Российский на 74%, американский на 75,5%. То есть, если мы наложим сюда девальвацию рубля 15% плюс доходность индекса 75%, мы получим итоговую доходность. 80 90 процентов да? то есть нам выгоднее было бы если мы инвестируем на пятилетнем промежутке времени нам выгоднее купить доллары и доллары проинвестировать в американский фондовый рынок широкий индекс. Опять-таки дивидендные аристократы не обеспечили сопоставимую доходность, если люди начнут говорить, что есть дивидендные аристократы, но дивидендные аристократы не выросли на 75%, вырос технологический сектор. Поэтому это не совсем корректно будет рассматривать. То есть вот за пятилетний промежуток времени выигрывает способ инвестирования ⁇ купить доллары на доллары, купить американский рынок ⁇ на десятилетнем промежутке времени вообще у нас получается американский рынок обеспечил доходность 222%, плюс девальвация рубля на 150%, и того получается мы бы получили доходность 372%, а российский рынок ценных бумаг нам бы обеспечил доходность всего лишь 120%. На десятилетнем промежутке вроде бы как неинтересно. С другой стороны, нужно понимать, что и американский рынок не на фундаментальных показателях, а на мерах монетарного стимулирования. Но если мы начинаем увеличивать горизонт инвестирования более длительный, то за 15-летний промежуток времени российский рынок вырос на 500%, американский рынок с учетом доллара, то есть рынок вырос на 200%, доллар укрепился на 173%, то есть получается на круг доходность составила 360 370%. Российский рынок переиграл в своей доходности более чем в 5 раз. При этом нужно понимать, что на 20-летнем промежутке времени здесь разница вообще становится колоссальной.